и любимый Эйвен. Сегодня тебе исполнилось 20 лет. Это прекрасный возраст, когда родители разрешают ходить на дискотеку без сопровождения, начинаешь зарабатывать первые деньги, и впереди у тебя вся жизнь. Мы очень-очень поздравляем всех сегодня с этим замечательным праздником и приглашаем присоединиться к нашему праздничному тортику. Ура! С праздником! С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения тебя! С днем рождения!